Всем доброго дня! Вы на канале компании «Радиосила» и в этом видео мы расскажем вам о гарнитурах с оголовьем. Гарнитуры с оголовием предназначены, чтобы обеспечить комфортное использование радиосвязи. Такие гарнитуры упрощают работу операторов радиостанций, позволяя быстро переключаться между каналами и освободить руки от контроля положения микрофона. А наушники надежно крепятся на голове. GT50 – это легкие наушники с гибким микрофоном. Провод подключения к радиостанции имеет тканевую оплетку, которая значительно увеличивает его прочность. Гарнитура GT51 оснащена мягким оголовьем, в отличие от предыдущей модели, и мягким височным прижимом. Микрофон расположен на регулируемой штанги. Диаметр оголовья удобно регулируется для длительного ношения. Крупная кнопка передачи расположена на проводе. Разъем стандарта Kenwood подходит для большинства радиостанций. Профессиональная гарнитура GT52 предназначена для работы в зашумленных помещениях. Имеет две большие ушные раковины. Цельнотканевые, заполненные гелем, мягкие уплотнители позволяют использовать наушники неограниченное время, без чувства дискомфорта. Индивидуально настраиваемый головной крепеж обеспечивает идеальное анатомическое положение и максимальную прочность конструкции. Гибкий микрофон поворачивается фактически на 300 градусов. Кнопка передачи расположена на кабеле подключения к радиостанции и имеет переключатель на режим VOX, что позволяет использовать ее с радиостанциями, оснащенными голосовой активацией.